Сучьи войны. Это я сейчас так не ругаюсь. Это так называется, например, статья в Википедии. Уявление, которое было широко распространено в советских местах лишения свободы в 50-х и в 60-х, когда система пыталась, в общем, пытками и страшным насилием принуждать лидеров криминального мира сотрудничать с родной советской властью. И тем, кто соглашался, соответственно, уходил в суки э и сражался с тем криминальным э миром, которые, так сказать, стояли на старых воровских традициях. Я не знаю, за кого тут болеть, э за красных, за белых, за черных. Я не знаю, я знаю одно, насилие недопустимо. Мы сталкиваемся с насилием каждый день в современных российских тюрьмах. И мы сейчас поговорим об этом с который знает об этом не понаслышке. Петр Курьянов, эксперт движения за права человека, общественный защитник, сам бывший осужденный, бывший заключенный. Петр, одним из самых серьезных, известных там случаев насилия э, над заключенными сейчас... Это был случай с подавлением бунта в ангарской колонии весной этого года. Ангарская ИК-15 – колония строгого режима для рецидивистов, для людей, совершивших преступление не в первый раз. Подавление этот бунт отличался особой жестокостью, и мы очень долго не знали о судьбе более чем 60 заключенных, которые пропали, которых не могли найти родственники. И очень плохие сведения мы получали из СИЗО Иркутска, куда перевели людей, которые были названы зачинщиками всего. Что сейчас происходит с этой зоной и как продвигается расследование? Ольга Евгеньевна, я вот эм, называю вот эти события, произошедшие в ВК-15 Иркутской области, все-таки именно акции протеста осужденных. Ну, это э, более правильнее, на мой взгляд, на, называть э, то, что там произошло. И я всему этому э, даю еще такое название. Это э, огромная провокация Федеральной службы исполнения наказаний во главе э, с ее директором Калашников, это огромная такая вот чудовищная провокация. Ну, Калашников выходец из ФСБ. ФСБ Красноярский глава управления ФСБ, да. А а его... Сагалаков, который, Словики... стал, который стал главой, я напомню нашим зрителям, Сагалаков, который стал главой Иркутского ГУВСИН, это очень опытный. Опер, очень опытный опер, и он не мог не понимать, что он делает. И самое главное, Иркутское управление ГУФСИН 4 года вообще жило без начальника, вообще без власти. Видимо, это еще Абаба подсуетился и не давал назначить нам Сагалакова. Итак, просто... Хочу обратить внимание на следующий порядок, такой хронологический порядок, не вдаваясь особо в детали. В октябре приходит Калашников девятнадцатого года, ноябрь-декабрь он втягивается. И что же, собственно, происходит в январе? Ну, мы помним, что в девятнадцатом году была внесена новая статья в Уголовный кодекс. Это о занятии высшей иерархии, да, по-моему, так она называется. Да, списан из грузинского кодекса, принято при, при Сакашвиле. А, в общем, по борьбе с ворами в законе. Угу. Так вот, на тот момент МВД и другие структуры отрапортовали, ну, как это водится, как все приняты, как все, ими уже в крови у них отчетностью некой отрапортовали о возбуждении уголовных дел по новой статье. Ну, конечно, статья же есть, нужны уголовные дела. И, казалось бы, по логике вещей, то ведомство, где наиболее должно быть проявление таких вот признаков новой статьи, да, вот этой вот иерархии преступной, во всем не было ни одного уголовного дела. Только, ну, как говорится, заставить дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Вот действительно Сагалаков, я не знаю, чем ему пообещали, но он лоб расшиб реально на всей этой ситуации ВК-15 Иркутска, и Сагалаков перестарался. Он просто-напросто вышел на плац и начал орать такие вещи на всех собравшихся на плацу осужденных, которые просто-напросто вот так... Чисто по-человечески я начинаю уже сейчас понимать, что ребята просто были в панике, что они сейчас с чем столкнутся, как их будут реально избивать, калечить и опускать. Насиловать. То есть он имел в виду, что Сагалаков сказал на плацу перед осужденными, которые еще раз в тюрьме не первый раз за серьезные преступления. То есть, это не мальчики, а дуванчики, он им сообщил, что Сейчас последует серия изнасилований этих людей, вполне себе публичного изнасилования, там, Чариков от Швабра и так далее. Это действительно опытный опер. Он не мог не знать, что последует. Он не мог не знать, какая будет реакция. И она последовала. Все пошел работать спецназ. Ребята были в панике. Вот реально я общаюсь. Э с теми или иными, кто видел это, кто был очевидцем всего, они испугались. Петр, я хочу проверить на тебе одну теорию. Вот смотри, Ангарск – это далеко. Это далеко не то, что от Москвы, это от Иркутска далеко. Это лесной край. Вот колония с дробовой рабочей силой, заключенная да, рабская дробовая рабочая сила. Колонии лесопилка, кругом лиственные леса и так далее. Четыре года нет вокруг тебя никакого начальства. Никто тебя не контролирует. Начальник зоны с лесопилкой. Это же бизнес, это золотое дно, бесконтрольное золотое дно. И тут вдруг тебе назначают начальника, и он приезжает, он приезжает с этой провокацией. И я понимаю, что сейчас будет ревизия, у меня, у начальника, могут быть очень большие неприятности, вплоть до уголовных. Что я как начальник делаю? Я поджигаю лесопилку. Ну, это, это само собой. Это вороня-слободка. Сгорел сарай, причем, гори и хата. Она причем не могла так не топорно, Так топорно это имитировали, что это руками да, осужденных. Да, возможно, это руками осужденных, но каких? тех, кто сотрудничает с администрацией. И надо понимать, что главное, упро, главное оперативное управление в СИН и опера в управлениях, оперативники, э, ну, среди них есть далеко не дураки. Они э, собаку съели да, вот на этих своих опер, оперативных делах. Они прекрасно знают и понимают, э, э, кто может... Кого могут привлечь к уголовной ответственности, если там будет э, какой-то недосчет э, вот это, всего этого леса? Когда выявится вот это вот все. А как это все удобно списать на пожар? Ну как это? Логики абсолютно нет. Если посмотреть э, историю тех э, акций протеста, да, то так или иначе они начинались с уничтожения... Ну, того, что рядом стоит и повреждение, это жилая зона, это бараки, это кабинеты. Здесь мы видим все это цело. Здесь мы видим сразу пожар на промке. Причем э, на промке, куда они сами начали, осужденные, отступать, ищ, начали туда вы, выталкивать, выдавливать. Но они просто решили... Переведу тебя. Промка элементарный... – это промышленная, это промышленная зона, промышленное помещение, цеха, лесопилка э, в составе э, исправительной колонии. Это отдельно, отдельная зона в зоне. Угу. Перевожу. Угу. Да, и ну, элементарный э, человеческий инстинкт самосохранения. Здесь заходят роботы с дубинками, со светошумовыми гранатами, да, после таких слов, после такой команды вот этого чудовища под фамилией Сагалакова. Петр, скажи, сколько всего человек погибло официально тогда при подавлении бунта в Ангарске? Ну, значит, официально они выдвинули совершенно нелепую, я не знаю, на кого рассчитанную версию, озвученную по федеральному каналу о том, что один осужденный якобы повесился там дословно, потому что он э, занимался на с, вот скот-дворе, кормил э, свинюшек э, гусей поросей. И когда начался бунт э, пожар э, типа он пытался освободить хрюшек и свинюшек, но. Э, Значит, бунтовщики, вот я прям очень близко цитирую, да, вот эту версию озвучены и вот этим заместителем э, ГУФСИН России, поддержанным Рудом, о том, что... И бунтовщики запретили ему якобы спасать зверюшек и индюшек, которых он выхаживал, заключенному. И тогда он повесился на воротах вот этого хозяйственного двора. Ну чушь несусветная, ну... Но... Ну извините меня, на сегодняшний день 34 человека, 34, судьба трех, 34 заключенных неизвестна родственникам, которые их ищут и не могут найти. Прошло три месяца, почти три месяца. Более того, Ольга Евгеньевна, вы же знаете, сколько, сколько бедолаг сидит, от которых, ну просто нет родных. Или есть родные, которым он вообще не интересен, да? Не знаю, как, как сложилась личная жизнь, но вот есть куча таких бедолаг, которых никто не ищет. Вот пресловутый начальник зоны, у которого лесопилка. И вот у него бунт, лесопилка сгорает. И дальше люди, которые названы зачинщиками, несколько десятков человек – их этапировать в СИЗО номер один Иркутска и с ними проводят следственные действия. Мы не знаем, какие. Мы предполагаем, что раз следственные действия в Иркутске, то наверняка это с применением насилия, с пытками. Мы не понимаем, адвокатов не допускают. Адвокатов не допускали, в общем, так и никогда не допустили. При этом мы знаем, что у начальника той самой ангарской зоны двое сыновей, которые работают по странному совпадению в СИЗО, один – Иркутска. Это следствие... И один из них. Это следствие, да, вы серьезно? Реально? Это следствие? Нет заинтересованности. Один, один из них сотрудник оперативного отдела СИЗО-1. Прелестно. Сотрудник оперативного отдела в СИЗО-1, который согласно действующего законодательства зачастую поручается провести те или иные оперативные действия, беседы, в кавычках, да, мы знаем, как это проводится, беседы, именно вот с подследственными. Сын Верещаки, сын неотстраненного начальника ИК-15, который заинтересован в исходе уголовного дела, если отбросить логику, просто отбросить логику и тупо, и идти по уголовному процессуальному кодексу, остался неотстраненным, выполняет э, руководящий, да, выполняет определенные э, полномочия ВК-15 в отношении свидетелей, свидетелей, там же мной, там все свидетели, все тысячи с лишним человеком, или сколько там было, так или иначе, они свидетель. Свидетель кто? Свидетель по УПК – это тот, кто а, обладает той или иной информацией. Но как они на закрытой территории? Они все свидетели. И вот представляете, он, начальник, остается там, он заинтересованный в исходе уголовного дела, он свидетель со стороны обвинения. Уникальность вот этого расследования, еще этого... Э -э Этой ситуации во всей Вангарске, которая уже не первый месяц длится а еще уникально тем, что вот у меня в руках просто постановление о привлечении в качестве обвиняемого заключенного Зырянова. Ему вменяется в вину то, что Зырянов действует, цитирую, за подписью, документ, копия документа, за подписью следователя по особо важным делам первого отдела по особо важным делам следственного управления Иркутской области Корчевского. Так вот, Зырянову вменяется то, что он действует умышленно. В период времени с 18 часов до 24 часов 10 апреля Вооружившись фрагментом бетонного бордюра, используя ее в качестве орудия преступления с целью причинения насилия в отношении начальника Гувсины Иркутской области Сагалакова, прицельно нанес удар вышеуказанным фрагментом бетонного бордюра в голову последнего, то есть в область. Расположение жизненно важных органов, причинив Сагалакову телесные повреждения в виде многочисленных садин кровопотек, головы лица. Это что такое? Это знаете, что такое? То, что руководит содержанием обвиняемых и подозреваемых в Иркутской области, потерпевший по уголовному делу. Понимаете или нет? Потерпевший по уголовному делу. Осуществляет контроль допуск адвокатов к обвиняемым, осуществляет контроль за медицинским обслуживанием, осуществляет контроль допуск общественно наблюдательной комиссии. Вот это вот все якобы он осуществляет, потерпевший по делу, кто, как не он, не является заинтересованным лицом абсолютно совершенно точно. Ну, вообще довольно сложно себе представить человека, который, размахивая бетонным бордюром, бьет по голове другого человека, тот остается жив и, в общем, исполняет какие-то свои обязанности. Петр, давай, мне сейчас есть предложение, давай мы послушаем, давай мы послушаем интервью бывшего заключенного, ангарского заключенного, который недавно освободился. Павел Александрович от Булана, пятнадцать. 15 город ангарск 10 апреля начался бунт маски пришли начали бунтовать где Ген... находился на плацу начали камнем кидать на генерала. Они начали гранаты кидать зеков, пожарка приехала, водой поливала зеков, зеки разбегались, короче, Возле столовую, маски начали колотить насмерть зеков, убивали прям, а остальные куда могли убегать, убегали на промку, а Оттуда вот, нас уже, мы когда туда прибежали, там уже горело. Промка, Швейка, ПТУ 84-я бригада. бригада Потом мы вышли на выход Маски начали всех В угол загонять Начали ломать Газом брызгать Всех на пол Избивали Кто-то вообще идти не мог уже Потом вытаскивали их в отдельную сторону, кого-то сразу выводили его в автозаки загружали. Кого-то на СИЗО-1, кого-то в СИЗО-6. Там количество, не знаю, где-то около 400 с чем-то человек. Привозили уже на СИЗО-1 раздетых, кого-то без трусов, кого-то с трусами. все Врачам показывали, они Смысла даже ничего не делать. Ну, тогда что было? Какие повреждения? Ну, на руках и разбита голова и глаз синий. Это мне на ИК-15 оперативник там, ну, маски там. ударил сразу глаз. Что я голову поднял вверх. Когда лежал? Мне когда уже руки загнуты, когда вели уже к выходу mm -hmm. на автозек и просто взял, ударил. Чтобы голова, голова была внизу. И весь апрель, до да, 14 там, мая там был ужас. Каждый день там. Утром, ночью. Каждых новых загоняли, там спускали и били. Ломали языков Ужас. всяко всякое разное. Кому-то электрошоком, кому то там еще чем-то. Били. Они уже знали кого. Просто уходили, оперативники говорили тех с теми издеваться, тех допрашивать. Уже конкретно там, кого надо. Потом тебя вывезли. Потом вывезу меня на ЯК-15 обратно. Там тоже встречали. Mm -hmm. Стояли постоянно на улице. Утром, в 6 утра выходили, песни учили. Приседание, приседания, зарядки эти. Всех? Всех. Сколько народов там. Чай может. инвалиды? Инвалиды. Там без разницы. Инвалиды. Старики. Всеми издевались. Никто не, не заходил никуда. Чай может один раз, два раза пили за 10 дней. У меня с мая ноги опухшие домой приехал. Матушка не узнала. Голова разбита была. На глазу шрам остался. Ноги-то или как хожу, ребра боят. Тоже это еще вот, когда ехал с 15-го, на сезон 1, вот, Удаляли. Не знаю, вот с этой сенье. Ничего тут -то тошнит, еще что-то было. За себя, за близких боюсь. Но ведь такое, то, что мы видим с тобой в Иркутске, ну давай, мы с тобой много лет этим всем занимаемся, а ты вообще четко изнутри. Это ж везде так. Ага. Чем мы колошватимся Это... об Иркутске? Везде же так петь. Нет, Ольга Евгеньевна, вот эта вот ситуация именно в Иркутске, она, ну, как бы такая пилотная пилотный проект нового руководства нового руководства в СИН, у которого в мозгах у Калашникова, ну только вся ФСБшная работа, контразведчик он там или кто, ну если гражданское общество допустит, что вот эта вот чудовищная провокация э, закончится победой, да, для вот этого нового руководства в СИН, то это будет сплошь и рядом по другим регионам. Как делаются уголовные дела в ФСБ, это известно. Находятся э, засекреченные свидетели, выдумываются засекреченные свидетели, э, в изъятые телефоны вбухивается просто-напросто нужная информация, которая, по которую, описывая которой, описывая которую вот в телефоне изъято, можно говорить о том, что да, переписки, там чаты какие-то, все, но это, это специально вставленная туда информация э, теми или иными специалистами ФСБ. Приглашаются курсанты Следственного комитета в качестве понятых, которые все это оборачивают в такую отбертку, и судьи, те же судьи, которые э, по делам ФСБ, я вижу это в судебных заседаниях, как только начинаешь по делу ФСБ э, законно просить суд истребовать то, это пятое и десятое, у них начинают трястись руки, у судей, начинают трястись руки. Как это так? Это же ФСБ. И вот это вот, вот, эта вот махина сейчас лепит новую, э, новый такой вот э, первопроходцы, э, э, решили первопроходцами сделать иркутское управление. А очень удобно. Мы здесь в Москве с утра просыпаемся, если что-то надо сделать, а там уже обед, 5 часов, 5 часовых поясов. Здесь у нас Подходит время к обеду Там уже все, конец рабочего дня Толком не позвонишь, ни запрос не сделаешь устный Кого-то там не пошевелишь В тот же суд Все, Вместе работаем всего 4 часа Вот с такой разницей Плюс боятся Сколько адвокатов местных Попробовал найти Там реально опасаются Влазить в это дело С нами был Эксперт движения за права человека, общественный защитник и сам бывший заключенный Петр Курьянов, который уверен, что в Иркутске сейчас федеральная система исполнения наказаний обкатывает абсолютно новый, очень жесткий подход к заключенным нынешним и будущим.